Время – это невероятно важный ресурс, имеющий крайне неприятное свойство заканчиваться. Уже на протяжении многих лет организация «Ледокол» существует лишь с одной целью – оказание помощи в создании и объединении класса пролетариата. Иначе говоря, людей, осознавших себя частью класса наемных работников и вступивших в борьбу за интересы своего класса в буржуазном обществе целью достижения коренного изменения общественно-экономической формации, а точнее искоренения эксплуатации человека человеком путем обобществления средств производства и отмены частной собственности. Многие из вас, зрители, спрашивают нас о достижениях организации, о продвижении, о росте численности наших товарищей и прочее. Но скажите, ради мы можем что-либо сделать за вас? Мы не можем думать и принимать решения за вас, а потому задавать подобные вопросы бессмысленно. Для тех же, кто все-таки желает услышать ответы, что же по СМИ ответит от лица всей организации. Здесь вы не найдете никаких теплых мест, никаких личных кабинетов в высоких зданиях, можете не ждать. А мечтать о карьерном росте просто смешно. Лучше об этом просто забыть, дабы в будущем не расстраиваться. Но теперь у меня остался лишь один вопрос к зрителям и слушателям. Вы действительно считаете, что сидя на одном месте и занимаясь обустройством личной жизни, вы каким-то образом, ставя лайки под видеороликами нашего и не только нашего канала, можете помочь общему делу? Давайте-ка я вам кое-что напомню. Цель организации — помочь пролетариату объединиться для дальнейшего преобразования всего общества. Без вас мы ничего не можем сделать. Впрочем, может ты и не пролетарий. Быть может ты – просто еще один наемный работник с буржуазным видением мира. Выбор за тобой. Нам не нужны ни ваши комментарии, ни ваши лайки, ни пустые просмотры, результатом которых будет лишь потерянное время. Чтобы добиться улучшения жизни общества, надо осознавать себя частью этого общества. А со стороны наблюдать, как кто-то борется за тебя, нам не надо. Вступайте в наши ряды или отписывайтесь. Вступайте в наши ряды и включайтесь в коллективную работу. Фразы по типу «Я не могу, у меня семья, дети, учеба, работа, лапки». Нужно подчеркнуть. Поверьте, у нас тоже есть и семьи, мы тоже работаем и учимся. А потому мы воспринимаем эти отговорки только как «Это не в моих интересах». Выбор за вами. Внимание слушатели и зрители! Сегодня, 3 января 2021 года, в 20.00 по московскому времени, на Дискорд-сервере Организации Ледокол будет общий сбор тех живых и активных товарищей. Если хотите присоединиться к нашей работе, приходите на сервер Ледокол в Дискорд.